Кафе «Восток» информирует. Открыта вакансия кондитера. Достойная заработная плата. Пятидневная рабочая неделя. Обед за счет кафе. Вакансия кондитера. Подробности по телефону.